Так, к вами. Так, Зиги, Руар и Лонг. Лонг, так, во-первых, где вы гуляли и что вы видели? Ничего не знаем, мы просто гуляли. Тихо, ты-то не гулял. Ты-то откуда знаешь, Руар? Ты сидел вообще в шкатулке. Давай-давай. Я все по новостям видел, выкладывай. Давай. Где вы видели? Что вы ходили? Слушай, mm. мы, может, ему ничего не будем рассказывать? Просто убежим? Эм, пять секунд, и вы в шкатулке. Mm. Все, да. что угодно, только не это... Тики, Полин, и что дальше? Я совсем... А я совсем беды, не сидел на эльфе. На До эльфе эльфе, этого? А Дашь. вы откуда шли? Птики? А... По... Ну, во-первых, у тебя там появился балкон и там можно легко сбежать. Это Пять секунд этой шкатулки. Во-вторых, помолчи, я не с тобой разговариваю. Окей. Давай. Да. Давай. А после, когда вы вылезли, пошли в сторону дома красного. красного. Что вы там делали? М? Зачем вы туда ходили? Думаешь, я вас не видел. Подвал нашли. Какой подвал? Слив Я не буду рассказывать. Вот Лонг тебе сам все объяснит. Так, где Руар? Руар в шкатулке спит. Я только что оттуда. Вот нам, он тут Потому что он мне нужен. А не он. Так, да нафига тебе он. А неважно. Так, все, спускаемся. Я... Вниз. Сейчас Лонг нам покажет. Вот он. Может, не надо. Так, давайте за мной топаем. <свечный> Духовные существа. Нет. Ну, и... выходим, выходим. Вот. Вы вышли все там? Да. Все, идем, идем, только аккуратно, чтобы не подавать виду. А Вы и... такие дети. Мы зверюшки. Да, Звери игрушечные. Я да, Зверюшки. Рена да. прям. Так, давай, давай, показывай. Самому. надеюсь, дома никого. Тихо, тут камера. Меня вот могут зачечь, а вас нет. Вы так вами. А, точно. это что такое? Ну-ка. Так. Там камера. Так, камера меня смотрит. Вы там это пройдите, я пока перелезу. Так. И давай. Вот а, поди сюда, да? Ла -ла -ла. Тихо. Аккуратно. Вдруг там дома кто-то. Тихо! Там за дверью это. Я пока не вижу никого. Там они а кого-то. Там они а никого... уйди. Там на атоле. Так, пойдемте сюда. А нет, там Как вы туда пробирались вообще? А, ну... Так, стоять. Что ты делаешь? А, ну да. Тики Халк. Супер шанс. Это, конечно, не самый лучший способ. А, кстати, она быстро ломает. Давай. И все. Так. Аккуратно. Так, давайте вот тут сломаем. Иди смотри, чтобы там в этом никого не было. Смотри, чтобы там никого не было. Там Габриэль. Тихо. Тихо, там Габриэль. Значит, мы туда не входим. Пока не. Вот так вот. Габриэль, мы. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо. Там Габриэль, да? Да, он там стоит. Тихо. Не заходим. Тихо, он там стоит. Лонг. Он тихо. Как? Почему тебе? Кати, чтобы вас не увидели. Он пока отвернулся. Делаем. Давайте спускайтесь, спускайтесь. Ну, мне кажется, Ай. то, что Вайс был бы здесь, намного айс. полезнее, чем я. Нет, и вообще-то самый сильный я к был. вами. Ну, Куда полетел? неважно ну, Так, вот это Эмилия Гресс лежит. Что? А вверх есть? Так, ты, ты как сильный сам. Почему я взял тебя, а не других? Ты самый сильный к вами. И только ты можешь пробить это непробивное стекло. Почему? Вот, видишь? не подходите, вдруг она мертвая. Так, а ты Зиги почему-то взял? Ты можешь исцелить его ее. Давайте, вы там... И ты можешь тоже исцелить? Ты можешь компресс сделать? Надеюсь, ты знаешь, что это такое. А ты... Давай лечить. Нет! Давай. А ты там лечи. Зиги там, пошамань, пошамань, давай. А я пойду тогда домой... Вы пока тут лечите, позвони, позвоните мне. Я пока схожу домой. Мне тут надо сходить просто. А вы пока лечите ее, эту дурочку. Все, я пока ходу домой, пошу иду. Скоро приду. Я посмотрю, mm. чтобы она была вылечена. Hello. Я тут зовут. Что? что ты бьешь меня? Он! Где я? Что это за место? О боже, ты кто-то, вы кто такие? Мы к вами. К вами. Лонг и Зигель. Ты что, правда думаешь, что я не вижу? Тебе кажется. И сколько? Что это, гроб? Я в нем лежала? Да, целых 150, целых 100 недель. Матрешки. и что и как вы меня вылечили сбудили пробудили лучше лучше и... мы промолчим и пойдем отсюда да кто да. меня вылечил правда лонг мы пойдем отсюда кто да. меня вылечил мы мы вы троем меня лечили да. кто, сказать? кто Они... вас этим попросил а, информация. Э, э, вот это вот уже не скажем. Все, пойдемте. Мы сделали свою работу идем обратно. Да. Ладно, идем. Капец, что за технологии? технологии первый раз Технологии пятого уровня на Земле есть только четвертый. Пойдем, может, его, может его прикончить раз и навсегда? Нет, какого? Я не хочу снова вас сказать. Хотя нет. Это кто? Это Использование силы без владельца это может что, привести муж? катастрофу. все, Я, как умный ну, к вам, ну, пойду ну, обратно к хранителю. Вы там... Я сделала ну, свою работу. Молчи. Ладно, это мой муж, оказывается. Ну, Ладно, это я это пойду, я по... не буду им показывать. Друг давайте, другу давайте. Другу Инфаркт случится. пойдемте. пойдемте. вот отзывается надо. А на сколько вы меня вылечили? Я лечу его, чё? На месяц На что? три месяца. Значит, Примерно. через, через Примерно. месяц. Ну это, ну, это вы говорите. Ваш... Ты сдохни. А может, вот так. ваш хранитель, что-то другое сказать. Ладно, я не буду. Я не, буду. Какой хранитель? Какой хранитель? Я не пойду хранитель? к хранителю. Не пойду. Ты ничего не знаешь о хранителе. Вы только сами сейчас сказали. Ты сказал, между прочим. Кто? Ты сказал, ем к хранителю. К какому хранителю? Я умный к вам. А я к, вам именно? к вам. Какому именно мы не сказали. Ладно. Э Ладно. Э Пойду я Это вас да. странные. Иди, иди, иди. Мы странные. Да не спорь. Не я же стран. О, мистер Бак. Привет. Привет. Ну, тебя выучили на неделю, так что... Да, ну а тут к вами твои уже. Ой, тебя выучили. Да выучили на месяц, на больше. На неделю. Нет. После недели мне снова... <вусловие> Понятно. А где остальные герои? Я тут только двоих вижу. Да не знаю. Да, наверное, спереди Ну да, наверное, ленивые. Ленивые? Понятно. Так. Кто у вас, Бражник? А, да. Первый Первый был. Габриэль. Можешь? Сейчас. Мой муж? Ну был. Надо у него узнать. За неделю надо узнать и передать вам. Чем он такой стал ужасный? Раньше был нормальным. Ты кошелек был. Он Был нормальный, пока со мной происшествие не произошло. Потому что мы нашли талисманы два путешествия и еще книгу заклинаний и, мы, и, да. и талисман э, дусу был сломан и когда я надела его дракон еще свои свои руки распустишь на даму я лично те в этот и рога засуну в одно место ну вот и Сейчас... mm -hmm. хотел сказать тупой да дракон а, и когда да я надела талисман да. вот. ладно пойду домой мужа давайте мы... да. Да. давайте ой Пойдем до мужа. Муж, муж, муж. Привет, Габриэль.